Детская книжка «Я гуляю» издательство «Азбукварик». В этой книжке тебя ждут замечательные картинки, добрые стихотворения и веселая песенка. Нажми на кнопочку, слушай песенку и смотри, как мигают огоньки. Если нажать еще раз, песенка перестанет играть. А еще с этой книжкой можно играть как настоящей колясочкой, потому что ее колесики вращаются.